Ну мы сейчас немножко с вами поговорим У кого какие вопросы есть По тем последним скажем Какие-то вопросы у вас есть еще? Понятно, непонятно? Или вам все ясно? По карме мне не ясно По карме? Да, вот. почему Все время говорят Это родительская карма на тебе Это такая карма на тебе Моя карма А что это значит? Ну, Видите, в некоторых источниках там пишется, что до семи лет, пока как бы ребенок находится в сфере родительской кармы. До семи лет. Ну и раньше, в древности, когда такого маразма не было, как сейчас, когда еще народ был мудрее, а мудрость она всегда бывает вначале, потом она постепенно по Но в этот принцип усвоили. Сейчас мы, так сказать, опустились, как говорится, в Калию. в калью. Вот сейчас она заканчивается, вот эта темная эпоха, вот той прошлой расы, пятой. И начнется новая, шестая раса. Вот у нее будет, так сказать, райское состояние довольно длительное время. Вот те, кто войдут в шестую расу, для них это будет как бы райское состояние. И вот такой кармы, как у нас, в этой новой эпохе, ее уже не будет какое-то время. Потом снова начнет она появляться. Что такое карма? Ну, это все то, что мы накапливаем, и за что надо потом рассчитываться, расплачиваться. Вот сейчас мы живем в век Кали-юги и космические законы. Ну, сейчас он выйдет и спросит, он тысячи людей. Любого сейчас остановить и спросить, ты знаешь космический закон, что это такое? Космический закон, спросите кого-нибудь. Вы живете по ним. Они только жить, они просто не знают, что это хоть. Понимаете? Ну, может, кто-то и найдется из тысячи, скажем, или из десяти тысяч. Тот что-то про них может сказать. А большинство, ну хорошо, как там сейчас телевидение говорит, иногда даже владыки того или иного там народа где-то заикаются, упоминают про карму. Но они сами соображают что это такое. Они понимают карму как палка там или стимул, или меч, так называемой, судьбы. Вот там у него что-то плохо, значит, он какую-то карму там вспоминает. А когда хорошо, не надо никакой кармы. Поэтому вот родительская карма, это вот до 7 лет. В других источниках говорится, что якобы до 14 лет. До момента полового созревания якобы. А что такое родительская карма? Ну, вот то, что ребенок получил на данный момент, как родители смотрят за ним, как они за ним ухаживают, как они его выкармливают. Там. То есть, одним словом, как они ему помогают. Все же по-разному. Там он в телевидении рассказывает, ребенка чуть ли не два годика выбрасывают на улицу. А только родился его. Музыка на эту урну выкидывает там, понимаете. Находит там этих детей. То есть видите, какая карма родительская. И за это ребенок что? Рассчитывается как бы. Хотя так родители не имеют права с ним поступать. Потому что все, что делается родителями до вот этих семи лет, это не ребенок делает, а они ему такое устраивают. То есть какой родитель, таково отношение к идео. Вот вам карма. Это, по идее, вот скверное отношение родителей к детям, вот это и есть, так сказать, карма этих родителей. То есть они могли бы лучше себя вести, но не хотят. Могли бы учиться родители, не хотят. Они все приходят, начиная чуть ли с детских лет, они слышат про, про то, что есть какой-то Бог. Вот там разные церковники, всякие там сектанты, говорят там просто обыватели, которые вообще там никаких там церквей, никаких сект, не знают, они тоже про Бога слышали. То есть ребенок чуть ли не с пеленок может услышать это слово. Если он заинтересуется этим словом, он тогда спросит родителей, а что это такое? Папа, мама там, что такой. Ему скажут нам что-нибудь там. Пусть такое, так не к силу ни город, городу, но что-то скажут. То есть далек от истины. Но все равно. Ага, он знает, что это нечто высокое, нечто выше, чем обычные люди. И он тогда может обратиться к Богу. И сказать, ага, вот я слышал, что Бог есть. Скажи мне, зачем я здесь. С какой целью и так далее, и так далее. Если он у себя не наработал в прошлых жизнях вот такого вопроса, он его не культивировал, он, конечно, серьезно и не займется этими вопросами. А родители не смогут ему рассказать. Либо не умеют, либо не хотят, либо относятся к этому так наплевательски совершенно, понимаете. А мало ли таких у нас родителей, которые Бога могут послать на три буквы, и все что угодно. Сколько угодно таких отбросов развелось. Вот вам родительская карма. Это как со стороны родителей наплевательское отношение то есть ко всему высшему. Точно так и со стороны воплощенцы, который приходит сюда. Не сказано, что детишки рождаются. Это совсем не ангелочки. Он же приходит со всеми своими прошлыми накоплениями, как хорошими, так и плохими. Ну а вы сейчас знаете уже, что человек строит Очередное свое воплощение здесь, свою личность здесь строит, мы с вами в последнее время проходили. Где он начинает это строительство? Вот он ушел отсюда, если у него полный цикл идет э, жизненный, да? Жизненный цикл полный, то он проходит вот физическую смерть, потом расстается эфирным телом, потом расстается с тонким телом, потом уходит в ментальный мир, там он тренируется, учится строить свое тело и другим помогает и ему кто-то подсказывает то есть нигде нет такого как нам папы рассказывают, со святыми Христе божий упокоит у раба такого-то там или эдакого никакого упокоения там нет там еще более активная и более деятельная жизнь там упокаиваться некуда да тебе и страсти твои собственные не дадут там упокоиться они там вытрясут из тебя понимаешь все когда вытрясут, тогда поднимешься повыше, в ментальный мир. А там надо уже готовиться к следующему воплощению. И когда вот он потренировавшись, почувствует, что теперь же пора уже и вот эти все планы, что осуществить на деле, да? Тогда он поднимается в нижний из этих трех слоев, так называемое третье небо, то есть сфера абстрактной мысли. Это уже огненный мир, по сути дела. Другими словами. Это мир идей. Вот там, так сказать, идея улучшить себя или вообще идея что-то делать в этом мире, им овладевает. Он там просматривает свою будущую жизнь, что его ждет, там план у него весь. Потом он опять идет, получает в себе, притягивает соответствующее количество и качество ментальной материи, потом тонкой материи, потом эфирной материи. И выплачивается здесь уже. А вот еще можно задать вопрос. и ветка да. у нас, что вот ты делаешь плохо родителям, это будет эти голова колено там будут наказаны твои родственники. Это что значит? Нет, здесь понимаете, человек в первую очередь личная карма у него, и все, что он делал, вот за это в первую очередь он и будет получать. И никакого там наказания до седьмого колена нет. Это просто уже искажение и извращение, так сказать, вот там пошли эти вот еврейские. То есть, каждый, в первую очередь, отвечает только за себя. В первую очередь, только за себя. Потом уже будет отвечать за то, что он с кем-то там сделал коллективно, С кем-то в коллективе сделал какое-то зло или добро. Это следующий этап. А обычно в небольшом коллективе мы делаем, или хороший, или плохой. Ну, кто там? Семья, там несколько человек, допустим, да? Потом там может идти более широкая, так сказать, как бы карма охватывающая. Это, допустим, человек в течение жизни не только общался со своими родственниками, которые под боком всегда были, а влился в какую-то церковь, какую-то секту, какую-то партию, Какую-то организацию себя с ней связал и там чего-то делал, хороший или плохой. Вот тогда еще эта карма при нему, так сказать, присовокупляется. Потом он жил в каком-то народе или в каком-то племени. Маленький народ, большой народ. И что вместе, так сказать, вот с этим народом он тоже делал. Вот это еще присоединяется. А потом карма и всего человечества. шел тут вместе? Какое-то участие принимал в жизни всего человечества. То есть вот так постепенно, так сказать, все это делает. выглядит. Ну, правда, в общем, вот это вот карму. Вы же говорили, что на втором деле мы сами себе строим это тело, будущее воплощения. Да, тренируется, да. каждый тренируется. Ну, Но там, как и сказано, вот в эзотерической литературе, что в зависимости от того, какой человек строитель, Сейчас каждому из вас дай, он строит материал какой-нибудь. Учимся строить, тренируемся, учимся строить, кто-то нам помогает, кому-то мы помогаем. Те, кто выше нас, подсказывают нам, вот не так делаешь, ногу забыл сделать себе, ногу, руку, глаза вот они те. Но мы же это сделаем все-таки как нам хочется. Подсказок может быть много, но мы на них, как говорят, наплевали. Или послушаем, но не сделаем. Или послушаем, а сделаем только что-нибудь -то часть какую-нибудь. То есть каждый со своим вот этим что? характером, со своим, так сказать, туда желаниями, умениями приходит. Так вот умение строить свою будущую личность, это и есть наша карма. Какой творец, такой дворец. Помните эту формулу? Вот что там-то сказать? Настроим в себе, а каждый строитель как вот. Вам сейчас даешь стройматериал там любой, можно из его дворец построить, а можно балаган. А кто-то просто слепит какой-нибудь курятник, он полной, его тут. Можно найти. Конечно, похожи на своих родителей. Вы не путаете физическое, то что дали родители, физическое, и со своим собственным умением, со своей кармой. Вот родители то, что дают, и это дают, они нам физический материал, как раз вот тот набор, и возможности выбрать, а вот мы выбираем из этого уже. То есть вот мы пришли, нам дали вот такой-то такой материал. Родители это материал на физическом плане, но только на физическом, только на физическом плане. Потому что физическое тело, оно может походить на родителей, но вот как мозг будет устроен, как нервная система, как будут работать органы, как внутри этого тела все остальное будет работать, в каком состоянии будет находиться, это все зависит только от самого строителя, который приходит сюда. А вот внешнюю форму он может походить на родителей. Глаз узкий, нос плюский, совсем узкий. А наследственные заболевания? Наследственные заболевания не от родителей. Вот это надо иметь в виду. А если у вас, у строителя, он себе приготовил оттуда из прошлого такие вот заболевания. Он сам себе готовит вот это. Если не сам готовит, то есть его умение, ну, умение паршивенькое. А там же, когда мы воплощаемся с вами, вот в тот момент, когда оформляет циферное тело, вы помните, там сказано, вот, кстати, вот в тех лекциях, о том, что там вот эти судьбы еще подсоединяются. Они подключаются. И работает три, как говорится, аспекта здесь. Сам воплощений, родители участвуют и владыки кармы. Но владыки какой кармы? Физической, в данном случае здесь. А вот то, что мы у себя какой-то ментал, там, то есть ум какой-то сделали, понимаете, и теперь тонкое тело какое-то, тело чувств и эмоций нашей, да, вот здесь это мы, так сказать, то, что сами там смогли. А мы смогли притянуть только то количество и то качество, на какое мы способны, не больше. Почему подключается владыки кармы? Потому что физическое тело самое сложное из всех наших принципов. Ментальное тело плохо развито. Но посмотрите, мы все какие мыслители. Мы все живем чужим, не своим. Все абсолютно живем чем-то другим, чужими мыслями, не своими. Если мы настроены на что-то высокое, значит, высокое может нам прийти в виде, скажем, какого-то человека, как, что-то скажет он, в виде какой-то литературы. В виде, так сказать, вот посмотрели, говорит, и нас что-то восхитило, тут, понимаете, в природе, допустим, да, какое-то откровение. То есть, опять-таки, опять вопрос упирается в умение. Насколько мы умеем вот, строить свое ментальное тело, там, и так далее, и так далее, тонкое тело. А вот физическое самое старое тело у нас. Мы его научились строить очень давно. И много таких тел строили. Потом будет время, когда физические тела нам будут не нужны, мы будем учиться строить и воплощаться в тонком мире. Это следующий этап. И самый плотный мир для нас будет, тонкий мир, а не вот этот. Но прежде чем нас допустить вот в тонкими строить там настоящим вот, элементы своей личности, надо здесь вот научиться на вот этих вот грубых вещах. Почему здесь? Потому что ты вот захотел стол сделать. Мысли есть, вот все там продумала, тут все вроде бы хорошо, но только мысль осталась, стола-то нет. Это же надо теперь найти где-то материал, надо же какой-то инструмент, надо еще уметь его сделать. Какие-то гвозди там надо, какие-то шурупы там, какую-то краску там лак. Вот. А в тонкой мере там достаточно подумать, представить как следует, он перед тобой. Но если ты здесь не натренировался вот грубо, на грубой материи, потому что здесь от момента, вот как возникла мысль об этом столе, полностью образ возник, проходит время, и ты когда начинаешь делать это дело, у тебя что-то так вот, вроде думал так, а тут что-то не получается. Вот там что-то не получается. То есть у тебя есть всегда возможность что переделать, перепланировать это дело и так далее. То есть мы здесь в физическом мире на вот таких вот игрушках учимся строить эти вещи. И здесь всегда между мыслеформой и самим, так сказать, вот физическим предметом существует время. То есть вот этот процесс создания растянут как бы во времени. И это дает возможность нам что-то не получается переделать. Если нас допустить сейчас туда, в Тонкий мир, мы и так то натворили столько всего, всякого мусора. Это все мусор вот этих вот, так называемых строителей двуногих. Чистить-то надо много. Почему нам говорят, что сейчас когда вот темных уберут с планеты, то есть они будут ликвидированы, то работы у нас будет очень много. По приведению в порядок Тонкого мира, физического мира. То есть видите, пустыни, леса вымирают, там, животные вымирают. Паразитов много создали всяких. Но представляете, если нам знающие люди, такие независимые медики говорят, те, которые оплачиваются медики там, этими властями, они нам про паразитов не говорят. Оказывается, одних только паразитов в сетском организме может жить более 300. Паразитов. 300 точно уже известно. Нет ни одного человека на планете, в котором бы не жил какой-нибудь паразит. Хотя бы даже один. Понимаете, А их там не один обычно. Их там порой десятки могут жить. Разных. И это все сотворили мы. Теперь сколько микробов разных состряпали. Сколько разных вирусов. Сколько всяких червей там, понимаете, и так далее, и так далее. И все сами это сделали, не будет. Надо же от всего этого избавляться. Ну, мы читаем, скажем, послание Матери Мира, в тех же гранях Агни-йоги. На Венере, она говорит, там вообще нет никаких, никаких ни микровов, никаких ни паразитов нет, насекомых нет, всего этого нет. Животные есть, ну, меньшие братья человека, а этого всего нет. Вот то, чего у нас здесь, это кошмар. И люди у нас очень некрасивые, уродства много. Нет красивых людей на планете практически. А там у них все сияет красотой. В физическом мире они не живут. Им там уже делать ничего. Вот сейчас мы в четвертом круге, а они в седьмом круге. А в седьмом круге в физическом мире жить незачем. Он не нужен просто физический мир. Они живут уже в тонком мире, в ментальном мире своей планеты. То есть они это этап давно прошли. Вот если у нас четвертый круг длится, сейчас уже 318 миллионов лет, один только круг. А он должен длиться на самом деле дольше. Вот если длится какой-то, только в следующей жизни можно исправить. Почему? Вот если взять... Ну как, Начала у человека нет, конца у него тоже нет. Человек это поток, жизненный поток. Тел у нас было много, тел разных. И их еще будет очень много, этих тел. Поток он делится как бы на определенные части. Вот допустим, к такому-то сроку надо как бы подвести итог на вот этот отрезок потока. Для того, чтобы там перейти на качественно новый уровень. А что такое уровень? Все идет по спирали. Вот с этой точки спирали пошел, поднялся немножко выше. Это хорошо. Вот, вот эту кусочку подъем, скажем, на 5 сантиметров поднялся. примерно сюда. Вот это называется восхождением. То есть, по сути дела, ты на той точке оказался. Только качественно стал лучше. В качественном отношении стал лучше. Допустим, если человек за вот все свои накопления улучшил, карма – это накопление. Карма – это накопление. Все наши энергоматериальные накопления. А что такое улучшение? Это, стало быть, свои накопления, какие есть, ты нейтрализовал, а их заменил более такими приличными. Вот здесь карма у тебя была, скажем, не очень хорошая. А когда круг цикл жизни прошел, и она несколько улучшилась, значит ты поднялся. А где ты будешь расплачиваться за плохое и получать за хорошее? Это не важно. Вот линия спирали вот она идет. Если есть целиком улучшение какое-то, в целом, да, значит ты поднимаешься. спираль вот эта выше будет, она выше пойдет. Но она опять придет в ту же точку, от которой она вышла. Но вот то, что было у тебя тут ниже немножко, здесь оно стало более высокого качества, она пошла дальше. Если здесь она опять над этой точкой, как оказалось, опять что-то там улучшилось, значит к этому придешь ты более качественно. То есть твои личности будут более качественны. То есть ты будешь строителем более умелым. А мы всегда строители. И мы должны прийти к такому состоянию, Состояние универсального космического строителя. Универсального. Вот почему космические учителя приходят, вот возьми, скажи, взять Николай Николая Константиновича вот, Рериха, да, это великий космический учитель. Он написал более картин. Трудов сколько, так сказать, написано. Сколько ездил по миру, там он людям рассказывал, как надо жить-то. И прочее, и прочее. -то. Всего много в этом плане. Вот. Теперь в прошлой жизни он тоже... Вот, допустим, он был леонардо Давидовичем, воплощался он его опыт. И так далее, и так далее. Также он воплощался и Гаврилой Державиным, о Державине, если читали. Он пытался в государственном плане, тогдашнему, вот этой династии Романов, как-то повлиять, Династия Романа, слышали, 300 лет она, пускай, царствовала. Там пытался как-то этим царям на них повлиять. Он был, кстати, министром у одного из старей тогдашних. До этого он раньше воплощался и реформатором буддизма на Востоке. Воплощался. То есть много таких воплощений, которых нам не говорят, допустим. И владыка Сергий Радонежский, это он, допустим, да? Мы не знаем, кто там Серафим Саровский, может быть, кто-то из его учеников. То есть очень много. Раньше в Греции, он, мы там, если о нем что он был великим скульптором, фидием. Самые величайшие творение прошлого вот в плане скульптуры и художественные творения, это были его. А за вот эти миллионы лет, где только они не воплощались, великие учителя, в разных обликах. А сейчас вот наше время такое, что если время ускорилось, говорят, в 20 веке, в 20 раз, 20 век был, да? 20 раз ускорилось течение времени. Сейчас, видимо, еще будет. И мы приходим к такому скорому моменту, когда, как сказано в той же еврейской Библии, в апокалипсисе, что времени вообще не будет. Ну, для нас, прерывшим к времени, это вообще непонятно. Как такое? Время там, кстати, написано так, в той же Библии написано. Но мы-то с вами не библейскими вот, знаниями там. Потому что Библию ее не понять без знания теософии. А что такое теософия? Это космическая божественная мудрость. Буквально все религии туда везде входят какие-то части теософии. Без нее вообще никаких религий бы не было. Без теософии. Поэтому та же Библия, она тоже основана на теософии. Пусть там искажает, извращает, кто-то там что-то свое химичит. там. Как вот, допустим, тоже же князь Тимы не старался там извратить, те же еврейские учения, тот же иудаизм, скажем, христианство, ну, все везде, так сказать, везде там, все это, ислам тоже. Но все-таки везде оставалось что-то от божественной мудрости везде. Хотя бы в каком-то виде, немножко там, от а теософии оставалось везде. Потому что без теософии вообще никакой ни философии, никакой мудрости, никаких религии вообще бы не было. А сейчас говорится, что Подходим к такому времени, что времени не будет. А что это такое? Но ну, мы с вами знаем, что вот вчера было, сегодня вот есть, завтра будет. Да? Вот на нашем уровне сознания, у нас физический уровень сознания, физический уровень, самый примитивный, от животного мало чем поднялись. Физический уровень сознания, он только физически все признает. Вот произошло вот то изменение в физическом мире. Значит, мы вот это изменение называем временем. Вот Земля повернулась вокруг оси, называется суточное вращение, 24 часа. Земля повернулась, вот это изменение мы называем временем. То есть все, что происходит в физическом мире, это изменение разное. Дело не в вращении, не в скорости изменений, хотя скорость тоже меняется. Скорость движения по орбите, скажем, вокруг Солнца, там, вокруг оси, скажем, меняется скорость, понимаете. Но тут есть еще другие моменты. Это наше сознание, как оно реагирует на все эти вещи, понимаете. Если сейчас приближается тонкий мир к физическому миру, то есть когда физический мир все более и более как бы пронизывается вот космическим огнем, а что под огнем понимать? Допустим, вот наша Земля, она имеет эфирную ауру. Вот точно так как наше физическое тело ни единого мгновения жить не может без четырех видов эфира, о которых мы с вами все время говорили в последнем занятии. Да? То есть сейчас, если эфирное тело вот выйдет, вот потеря сознания, скажем, а не менее там руки, паралич, допустим, тот или иной, это когда эфирное тело либо полностью вышло, либо частично вышло. Либо из руки вышло, рука не работает. Да? Из ноги вышло, нога не работает. А эфирное тело здесь вот рядом болтается. Оно не хочет туда заходить. Или когда вот, допустим, вы там лежите или сидите, и вдруг там отлежали, говорят, вот руку отлежала. Это что? Что значит отлежать руку? Это когда эфирному телу там становится неудобно. Кровь не подается поскольку с кровью как раз все связаны, в первую очередь, эфирное тело. Кровь не подается, или нерв, с которым эфирное тело... Потому что нервные каналы эфирного тела связаны четко с физическими нервами. Вот вы передавите нерв, передавите сосуд, эфирное тело покинет это. И вот надо будет, чтобы оно опять вошло. Вы что делаете? Приказываете эти руки, чтобы она жила, тут как-то вам просить, чтобы она двигалась, она не слушается. И когда тело начинает входить туда, входить, чувствуете, как покалывает это все, начинает, потом рука постепенно разрабатывает ее туда-сюда. Понимаете, это вот сам процесс от покалывания, это когда эфирные, так сказать, вот атомы, как бы эфирные точки энергетические, входят в физические атомы физический атом. Он состоит из чего? Из тканей, а это химическая материя, из атомов и молекул. Вот эфирные силы начинают входить и начинает тогда можно двигать это рукой, ногой, допустим, понимаете? Вот такая же картина у нашей планеты. Вот вся материя нашей планеты она пронизана эфирным телом планеты. У нее своя здесь жизнь. Вот это очень важно всегда помнить, что вся планета, все ее тело, какое тело, из чего она состоит? Из твердой материи, да? из жидкой материи, и воздуха. Вот это все пронизано эфиром. Все абсолютно эфиром пронизано. И наше эфирное тело построено из вот той эфирной материи, с той эфирной энергии, которую мы берем у этой планеты. То есть у матери нашей берем. Мы из нее строим свое эфирное тело. Больше нам его взять не Она же питает наше это самое. Как она получает вот от Солнца эфирную энергию, а мы у нее берем это дело. Вот Атмосфера куда простирается? Там на сколько километров? На 20 километров, на 50 максимум километров простирается атмосфера. Вот это все пронизывается эфирный, эфирным телом планеты. И все, что она из космоса получает, всякие излучения, от Солнца получает. В первую очередь получает то, эфирная часть, эфирное тело планеты. А мы уже потом, здесь внизу, это ползаемся вот, на поверхность, мы уже получаем от нашей мамочки эфирную энергию. Если бы не получали, то сейчас от наших тел просто каждое тело было просто мешком материи мертвой. Вот здесь валялось бы. То есть были бы одни физические трупы. Поэтому всегда должны благодарить нашу планету за то, что мы вот это тело. Если мы нашу мать не любим, то, естественно, когда иммунитет у нас падает, мы и болеть будем, и все что угодно, и нервная система будет расстраиваться, потому что она связана как раз с эфиром у нас. Не будем благодарить мать, значит, не будем, как говорится, здоровыми и долго живущими здесь. Но тебя, не, тебя она дает, а ты так сказать, на это дело плевал. И вообще даже, даже мысли не возникают, чтобы поблагодарить ее за эти вещи. Тебе кажется, что я сам понимаю, что все, себя заработал, нагреб, нахватал и вот живу, понимаешь. На самом деле все это не так. Потому что все высокое мы получаем по более тонким уровням, а все, так сказать, вот менее такое материальные мы получаем от планеты. Но смотрите, если бы не еда, не питье, не воздух, то физически мы здесь вообще жить бы не могли. А же все она дает. Эфирное тело тоже, так сказать, поддерживается. Теперь разная температура вот на планете в разных частях. Это работа ее эфирного тела. Вот те, кто по-настоящему эти вещи понимает, он может где угодно себе устроить теплую погоду, Холодную погоду. Сам может устроить себе. Вот как Лена Петровна Блаватская. Как-то в Нью-Йорке однажды должны были э, там, собраться кто-то к ней, но в определенное время там поговорить, побеседовать с ней. Народ должен прийти. А перед этим кто-то у ней прилетал оттуда. Она постоянно общалась с космическими учителями. Кто-то оттуда был из духовного центра планеты. Шамбал у нее. Она с ним беседовала. И потом, когда он ушел, потом народ должен приходить. Когда на улице жарко, значит, дело было летом, народ собирается, а там вот в том холле, где должен народ собираться, там такой дубильник, такой морожняк. Народ удивляется, как так на улице жарко, воздух такой холодильный. Она говорит, да, да вот тут это, ну, оттуда был и шамбал товарищ он забыл здесь свою атмосферу. Он забыл свою атмосферу. Не забрал, говорится, по они же там живут при 30-40 градусах мороза. Им не нужна вот эта жара. И они сами себя устраивают, где, где он появился, там он устраивает то, что надо. Он... То есть их мать планеты вот такому своему сыну везде идет навстречу. То есть вот эти так называемые стихии природы, они ими управляют. Они а стихии нами. Вот мы начинаем мерзнуть, это значит говорит о чем? Что стихии нам ставит условия. Не мы, так сказать, делаем условия, а они нам ставят. И вот такой момент. То есть он забыл свою атмосферу здесь. Она сама потом наладила все это дело. Она тоже космический учитель. Она установила вот ту атмосферу. И вот когда вы смотрите картину Николая вы там видите, допустим, Гималайские горы это пять-семь тысяч метров, восемь-девять тысяч метров. Ну, 9 самый большой. Там, в этих горах, с этих пяти 7 километров, монастыри. Такие, значит, там эти кубы стоят каменные, понимаете. Во-первых, как их там построить? Это же немыслимо. Современная техника не может такие вещи построить, такие то есть, Понимаете, Как и те же вот, египетские пирамиды не могут построить. То есть, Человечество нашей пятой рассе настолько утеряло вот все эти возможности. Почему? Потому что все это расе, все это очень безобразно и в таких дьявольских целях использовали вот эти умения, вот эту энергию. Поэтому мы в пятой рассе этого лишены. Поэтому все такие хлипкие, такие, так сказать, слабые, то есть это кармическое наказание целой расы у нас идет. Поэтому у нас не слушается ничего. Пловацкая сказала вот такому столику, приказала ему, чтобы он крепко за землю держался. Там два-три мужика здоровых не могли стол оторвать, маленький, легенький от пола. А потом она сняла, так сказать, вот это, как говорится, вот это запрет. Один здоровенный, как рванул, всю эту себя руку не выжнул. Потому что столик легкий на самом деле. Теперь, в разных частях нам рассказывает, мол, вот сейчас вот зима вроде у нас, да? А в южном полушарии вроде бы весна, вроде бы лето. На самом деле, на самом деле, это просто ширма. Это просто прикрытие. Это просто специально для нас создаются определенные условия. Владыками стихий. Под видом того, что вот здесь, мол, в южном солнце меньше, там солнце больше, значит, там жарче, там и так далее. То есть эфирное тело планеты. С ним можно делать все, что хочешь. Можно устроить сейчас, скажем, на экваторе в Африке. Снег и мороз хоть 50 градусов мороза. Вот сегодня днем 50 градусов мороза, завтра 50 градусов жары. Температура зависит от движения эфира. Вот как-то у нас тут передавали. У нас здесь в Москве была жара по 30 градусов. А в Швейцарии, которая немножко даже южнее, чем, так сказать, вот эти провести этот параллель, в Швейцарии было минус 8 мороза. Ну как такое может быть? По нашим понятиям, вот это передавали по радио, это было как бы летом, в начале лета. Почему? Потому что любую температуру устанавливает в любой части планеты эфирное тело самой планеты. Возьмите там, Усильте движение эфира, вот все. Если свое эфирное тело усилит движение эфира, то есть оно более интенсивно станет двигаться, вам не надо вот эту всю одежду будет. Можете при 30 градусном морозе ходить чуть ли не голым, и не будете чувствовать никакого мороза. Точно так, как никакой жары не будете чувствовать, вокруг люди будут, ой, все это будет течь у них, а вам будет, так сказать, вот так, очень удобно. Это все зависит от состояния эфирного тела, эфирного тела вот конкретного человека, скажем. Понимаете? Ну, это немного дает человеку. То есть это искусственные, как бы, попытки. Оно ненадолго, надолго, оно у нас на будущей жизни не, не, не, не остается, уходит. Да, и оно теряет, правильно, так говорится, да? Оно может это дело потерять. Почему? Потому что вот это как бы внешнее, как бы все, внешнее воздействие. Вот можно в проруби купаться, там, можно тренироваться, там, купаться в проруби, там, ходить там, в море купаться. Но это все внешнее. Вот это вот поймите правильно. А все внешнее всегда уходит с формой. Форма – это внешнее. А вот когда что-то идет изнутри и влияет на форму, вот это уже не уйдет никогда. И когда человек сам это регулирует, а вот когда этого нет такого регулирования изнутри. То есть это сила духа делает. А когда ты снаружи чем-то делаешь, вы вот скажем, там в проруби научился купаться, это делает материя твоя, а материя это форма. А форма всегда временна, вот это важно усвоить, вот эти моменты, эти законы усвоить. А все, что связано с тем, что форма наработала, как она временна, так и наработки временны все. Поэтому можешь у тебя накачать мускулатуру, там показывают этих вот мужиков там в этом, по телевидению, там у них сплошь одна мускулатура, так, понимаете. И вот такой, так сказать, этот самый. Но стоит им только бросить заниматься каждый день. Они через некоторое время, довольно быстро, они будут вот такими вот. Почему? Потому что на все вот эти увлечения формой идет как бы второй полюс. Если ты сейчас все накачал, то тебя обязательно ждет потом физическая слабость. То есть тебя кинет в другую сторону обязательно. Хочешь, не хочешь, не в этой жизни той в той жизни. Почему? Потому что раз ты вот отдал себя вот этой двуполярности, ты столько времени потратил на возню с формой, тогда как не занимался духом своим, за это будешь наказан. То есть вот это надо иметь в виду. Как заниматься как Вот только и была у нас физическая на тачке там работаете. А что духовное у нас? Вообще ну вот еще нету. Вот, да. Допустим, да. Вот заниматься духовным это значит что? Допустим, вот вы там наслушались лекции, там, начитались книжек, допустим, там, и так далее. Это еще не духовное. Это просто вы пока теоретически, теоретически что-то узнали о духовности. Только теоретически. Вы можете обложиться книгами, там, вот всю квартиру завалить книгами, среди этого жить, спать на них, начитаться там что-то, ходить как энциклопедии ходячим, всем все рассказывать, там, выпендриваться вот этими своими знаниями. Знаете, как, ой, какой человек А внутри он как был, таким он и остался. То есть он никакие изменения внутри не произвел. А другой вопрос, когда ты буквально будешь знать там какую-то одну там форму, в одну какую-то фразу и попытаешься ее воплотить в жизнь. Вот это будет называться духовной жизнью. Духовной жизнью, когда вот какие-то высокие знания ты узнал и начинаешь это проводить в жизнь. Вот это начало духовной жизни. Но это самое такое, как бы это самая начальная примитивная фаза. настоящей духовной настоящая духовная жизнь – Настоящий духовный меч, о ней, кстати, будем еще говорить. Вот, допустим, все, что мы с вами прочитаем здесь, вот ту, из той литературы, которую мы получили, вот, и даже из той же Библии там что-то возьмем, там, оттуда будем что-то воплощать. ну, самое лучшее, это из Библии возьмем, или из какой-то другой литературы, там, в Хагават Гита, допустим, там и так далее, возьмем, и попытаемся это воплощать у себя в жизни, вот с этого у нас начнется только. Самая такая, как бы, начальная, что ли, духовная жизнь, начальные шашки Мы можем в церкви торчать там с утра до вечера каждый день. И превратимся вот в тех, так сказать, старых, тех женщин, которые найдем на тебя И... И как кто-нибудь зайдет там, скажем, вот не в той юбке, так, не такой длинной. Да. Или, скажем, в штанах там она пришла. Или еще там что-нибудь такое на ней, она накрашена Они на нее шипят там, понимаешь. Значит, говорит это о чем? Что, несмотря на то, что люди там торчат, несмотря на то, что там священник порой говорит неплохие проповеди, скажем, но в них это не входит. Недаром Христос предупредил. Значит, сколько, не говори, Господи, Господи, но ты передо мной ничто. В том плане, что ты ничего там внутри, так сказать, никаких изменений не произвел. Поэтому можно туда не ходить, не ходить ни по каким сектам, нигде, а какая-то книжечка попалась все случайно, одна единственная может быть. Вот. И там что-то говорится, то, что вот кто-то там кто-то что-то написал. Вот некоторые говорят, я к Богу пришел, прочитал какую-то художественную книжку, роман какой-то. А весь роман был построен на том, что вот этот писатель взял из Библии, или Хагалат или еще вот несколько там каких-то фраз. И на этом построил весь свой роман. Так у человека потрясло как раз вот это вот. А все остальные добавки, как говорится, что он там расписал, воды там кучу, да? Вот. Так человек вот на основе вот этого пришел, так сказать, к пониманию того, что Бог есть, вот надо его любить. И все, и он стал это дело у себя проводить. То есть любовь к Богу стал у себя культивировать. Он больше сделал, чем, так сказать, все церковники вместе взятые, которые так себя ведут. А вот в городе же невозможно дух построить. В городе. Город это самоуничтожение. Почему? Можно абсолютно в любой обстановке. Где угодно. Конечно, обстановка, она несколько способствует. Но нам сказано сейчас, что от жизни уходить нельзя. От жизни. Да. Все, что, так сказать, вот в жизни, надо как раз, меняя себя, будешь влиять на вот эту жизнь. И таким образом будешь улучшать. То есть улучшая себя, изменяя себя, вот это есть духовная жизнь. Это правда еще не настоящая духовная жизнь, это начало ее. И вот когда себя начинаешь менять, свое отношение ко всему, там, и так далее, и так далее, то есть меняешься, значит тогда и вокруг себя созда... излучение у тебя другие начинают идти. Если ты был эгоистом, а эгоист это когда он все прибег к себе, а поскольку вокруг вот разные микробы, вирусы, паразиты, всякие все, люди, вампиры вокруг какие-то тоже, если такие же эгоисты, да? Поскольку они тоже все эгоисты, все микробы, все паразиты, все вирусы – это эгоисты. Их эгоисты сотворили. Значит, они к эгоисту все липнут. Подобное к подобному. Значит, всякий эгоист, он, взятый, должен болеть. Он, наверное, должен страдать, он, наверное, должен быть лишен чего-то его, кто-то отнимет, что это отнимут. него. Почему? Потому что другой эгоист у него отнимет. Потому что один эгоист схватил какую-то материю и держит, так вокруг ходит, ты сказать, там, пусть слушай, так, мне тоже же надо. Его отнимут, его могут даже убить. А вот когда он перестает быть эгоистом, когда он пересматривает все обстановку, ему приятно теперь не брать, а отдавать. Тогда у него излучение становится как такие колючие иглы, И к нему теперь уже всякие паразиты не могут приблизиться, они застревают там. Почему? Потому что излучение мешает. И какой-нибудь вампир пришел бы что-нибудь взять у него, отобрать бы, а он с удовольствием, пожалуйста, забирай. Сколько хочешь забирай, вот пожалуйста, беги. И у него будет больше радости от того, что он, у него кто-то что-то заберет, чем кто-то ему даст. Вот в шестой расе там как раз такие люди будут жить. Вот новые небо, новая земля, которую пишет апостол Павел, и все говорят на Востоке, говорят, как раз вот новую расу, новые небо, новую землю будут населять такие. А иначе планета должна быть уничтожена. Потому что планета с такими паразитами, вот, а все эгоисты это паразиты, вот. Она существовать не должна, она никому не нужна. Это мусор. Поэтому будущие планеты, вот, будущие так сказать, новые земли, новые небо будут населять такие. Поэтому надо себя перестраивать. И как раз вот цель духовной жизни состоит как раз в этой перестройке. Вот, собственно, все. – Алексей Михайлович, что это выражение? значит, без а мне не больше. – Ну, это как раз эгоист, так и живет по этому принципу. его формула. Он же живет по формуле как? Возьми больше, отдай как можно меньше. А лучше вообще не отдавай ничего. То, а, что выбрать надо, вот ты отдай эти Да, да, да. А вы хорошее. Да. То есть, и видите как? Во-первых, человек должен перестраиваться, перестраивать себя в чем? Во-первых, он должен иметь как можно меньше всякого, так сказать, материального у себя. Только самое необходимое. А все, что лишнее появляется так вот у него деньги там лишние вещи какие-то лишние там что-то еще ты Это лучше так? отдай понимаете там может там нуждающийся где-то есть ты как не просто бежишь кому-то отдаешь ну бывает что есть кому отдать но надо отдать так чтобы вот не пропойти какому нибудь отдать а здесь лучше так когда не знаешь кому отдать у тебя большие сомнения лучше, господи вот у меня есть тут лишние копейки там деньги барахло одежда какая -то. кому отдать мне тебе всегда Укажет, всегда найдется тот, который будет тебе послан. Но таких желающих отдать у нас очень мало, поэтому высшим силам им трудно кого-нибудь нуждающего послать кому-нибудь. Иногда такой нуждающийся, нуждающихся много, а отдающих, желающих помочь, их очень мало. И мало кто предлагает себя высшим силам своим помощникам. А ведь кто у них помощник? Это тот, кто хочет что-то отдать. Это у них помощники все, вот только такие. Вот они жалуются, они жалуются, кстати. Вот когда будете изучать живой этик, учение, там найдете. И в письмах Елена Ивановна пишет. Великие как раз говорят, что у них очень мало здесь помощников. То есть как раз вот таких людей мало. Вот и все. Мы уже должны прочитать? Она дана нам последние нам столетия и тысячелетия. Вот. Но приобрести вы, скажем, ее можете потихонечку читать. Человечество начнет ей по-настоящему интересоваться лет через 300. Вот в течение вот этих столетий, тысячелетий, оно будет все посвящено борьбе за чистоту учения. А что такое вот водолей? Эпоха водолея длится 2160 лет. Если его эпоха рыб, вот, которая шла у нас 2160 лет, здесь как бы была сплостная кровь, Поскольку мы помним, все время были войны без конца. То есть всегда лилась кровь. А самая ценная жидкость на этой планете – это кровь. Жидкости много разных. Вода, там, все, все, понимаете. А вот 21 век – это век что? Вы знаете, что водолей – это воздух. А что такое воздух? Вот в космическом плане воздух – это царство конкретной мысли. Это ментал. Формальный ментал. Вот мы с вами живем формальным менталом, то есть постоянно форма у нас в голове возникает. И вот сейчас закончится занятие, да куда идти? А да, вот на базар, форма возникнет, там что-то купить там Или магазин, там, скажем. Ее и планируешь, надо там то сделать, там форма возникает. Вот мы живем формальным умом. То есть весь 20 век, еще 21 тысячелетие, вот это вот, всю эпоху водолея, у нас будет борьба за чистоту учения. Вот дано учение, допустим, живой этики, только живая этика. Это космическая живая этика. То есть учиться правильно относиться друг к другу, к высшему миру, к животному миру, к растительному миру, к планете, скажем к космосу там учиться правильно относиться ко всему. Понимаете? Вот как раз этому, для этого дана живая этика. Всякий, кто схватился за нее и будет там пытаться внедрить своей жизни, тот будет жить дальше. А кто нет, он пойдет ну, как мы говорим, в мусор, но мусор какой? Это не в том плане, что вот там мусорное ведро, но это отходы как бы, эволюции. Они куда пойдут? Мусор же он тоже в переработку идет, и он тоже там что-то приносит полезное, да? Любой мусор, любой навоз. Значит, эти пойдут все на планету более низкого уровня. И на них сказано, они будут наполнять собой камни других планет. То есть на уровень камней опускается. Мы тоже когда каменные проходили, то есть минеральные царством были, были столько. Значит, вот они либо там это будет, либо они там на уровне растений где-то воплотятся, либо на уровне каких-то животных. То есть они как бы, их не, не в следующий класс переведут, а переведут туда, назад. Нет, потому что здесь места не будет просто. Но Место их нельзя же оставлять здесь. Как вы будете жить вот, с такими. Если у вас, допустим, принципы будут все другие, противоположные, да? вот. А как с тем не место здесь. Какие-то останутся, у которых какие-то надежды, скажем, еще будут на лучшем. А те, которые откровенно уже решили, тех кто-то туда. Да, на Сатурн или на Луну? Ну, это мы не знаем. Нас в эти вещи не посвящают. Кто-то уйдет на Сатурн. Вот ушел, скажем, глава, главарь, его вообще даже на Сатурн не пустили. Его даже вообще выбросили за пределы Солнечной системы. Главарь вот этого. Черного иерарха. Главного. Даже на Сатурн его не пустили, чтобы опять что-нибудь не начало. А на Сатурн, видимо, пойдет вот весь, так сказать, мусор. Получается, что Сатурн у нас как мусорное ведро в хозяйстве. Туда все, а потом переработку да. Но это все переработается там. И те, кто не захотели идти кверху, они потом оттуда капаться опять будут. Потому что жизнь, как пишет там Библия, во тьме кромешной, где будет скрежет, так сказать, вой и плач там всякие, Скрежет зубов там, понимаете, и так далее. Им нужно будет опять это пройти. Хотя в прошлом это проходили, но, видать, ничего не научились. Но ну, а в природе ничего такого бестолкового не делается. Это у нас только бестолковое а мусорное ведро же выносит, тоже все Забыли. Выкинут за пределы Солнечной системы. А куда выкинут, там и другое дело. Такого в космосе, конечно, есть. Понятно, это делается все. То, да. религии пришли, это же космический утеплят, Кришна, Будда. Да, вот учение, не религии, а учение. Не надо путать. Учение приносили они. А религия это связь. связь, они предлагали такую связь наладить, они предлагали, вот дается такое учение, при помощи учения наладить связь с высшим миром, наладить связь, они предлагали, вот даем вам, как надо сделать, а что мы делали из этого, что те, которым попадали в руки вот это учение, что они из него делали, они из этих учений шили себе денежный мешок, подстаники какие-то шили, барахло всякое, все это переделывали, вот возьмите сейчас любые религии, там же в первую очередь вот начальство любой, так сказать, вот этой пирамиды, да, церковной культовые пирамиды там, любого вероучения, там обязательно пирамида есть. И там везде власть и деньги. На первом месте не деньги, а власть. Значит, везде власть над кем? Над людьми. Обязательно власть над людьми. То есть, а по идее, всякий начальник, он должен в жертву себя приносить. А они вот, извращая вот этот принцип, то есть все дети сатаны и сам он, он себе все в жертву. А все космические учителя, наоборот, себя в жертву приносят. И все они, вот, все кто приходил, все себя так или иначе принесли в жертву. Либо сами так вот делали, что они как жертвы все время. Если их там не сжигали, не уничтожали, не распинали, то они тогда жили так, как жертву какую-то вроду приносили? А если уж настолько они не нравились человечеству, то человечество их распинало, сжигало, там, скажем, и так, далее, и так далее. То есть обязательно жертвовали собой в данном случае. Чем они жертвовали? Ну, естественно, жертвовали они тем, что вот такое высочайшее существо воплощалось в таком животном э, теле. Это же тело у нас животное. И появлялось в этом теле вот в таком полуживотном царстве, как у нас. Это же, слушайте, это такая же, Это спуститься оттуда при таких-то колоссальных возможностях. Вот в это что-то такое, так сказать. Вот у нас можно такое сравнение привести. Я сейчас взять вот, набрать воздух и опуститься в это, вот, в общественный туалет, в яму. Да для них вот еще хуже. То есть они, конечно, жертву, если и приносят, то это с большой буквы. Для них, конечно, вот в это тело опуститься. Во-первых, тело для них найти трудно. Тело очень трудно найти. Здесь нет таких вот родителей, которые могли дать бы не прокуренное, не протухшее, понимаете, не пропитое, так сказать, не оскверненное всякими похотями, страстями тело не найти. Трудно очень найти. Им приходится пытаться все им найти такое тело. А еще сроки что-то определенные поднимают. И порой приходится воплощаться в таких телах. И они получают такую материю, да еще с такой земной энергетикой, что им приходится на это потратить очень много времени, чтобы как-то очиститься. Надо же миссию выполнять, с которой они пришли, а выполнять ее некогда. Понимаете? Некоторые до конца жизни не могут вот победить вот ту вот мерзость, которую так сказать, ее наградили здесь. И миссию своей полностью выполнить не могут здесь. Вот ситуация какая, понимаете? То есть воплотиться для них нет возможности найти подходящее тело. А найти подходящее тело, значит найти подходящих родителей. А таких-то у нас тут раз-два и обчелся. А иногда даже специально, чтобы прийти, вот, допустим, к Христу прийти, к Христу надо было прийти, так перед этим воплотились два космических учителя, Такие, но они несколько ниже уровня. Для того, чтобы подготовить ему, подготовить ему тело более прилично. Они-то более приличные были люди, чем все остальные. Сами иудеи тогдашние, эти евреи, точно как наши современные, ничего дать никто не может. И тогда -то тем более не могли дать. Потому что все пришло к упадку. Знаете, вот как раз когда все идет к упадку, и надо сюда же прийти, надо же, чтобы совсем все тут не развалилось. И попробуйте выбрать что-нибудь подходящее здесь. А им же надо прийти точно так, как приходят люди, не какое-то беспорочное зачатие, а все же нужно так, чтобы как-то, так сказать, это что не отвечало, все закон требует. Как-то они могли бы, так сказать, свое тонкое эфирное астральное тело уплотнить, и все и появиться здесь. Так от этих тел такая энергетика идет, вокруг одни бы трупы лежали, то есть они могут этим пользоваться. Им приходится вот эту свою, так сказать, мощь прикрывать вот такой немощью физической, какой мы с вами наделены здесь. То есть не все так просто. Это значит вот этот момент. А теперь они же приходят еще вот в эту насквозь отравленную психическую атмосферу. А на психическом плане у нас же столько всяких мерзостей вокруг летает. Сколько вокруг, так сказать, Людей с разными там, страстями, всякими мерзостями, всякими желаниями, жуткими, звериными эмоциями. Вот сейчас кому-то кто-нибудь облавил, там уже все разносится вокруг. Кто-то кому-то кухадость какую-нибудь взял, кто-то на ногу наступил, кто-то кто хочет за... убить, зарезать, понимаешь, все это здесь носится. А они-то более утонченные существа. Это на нас, на нас, так сказать, может не действовать. Почему? Потому что мы как-то пытаемся адаптироваться здесь, уже давно вроде здесь плаваем сидеть мерзости все, А у них все утонченное. Теперь на ментальном плане. Вот в этом ментальном, вот то, что мы здесь творим, мысли какие пускаем везде, понимаете, это все отравлено. С их точки зрения это все совершенно очень трудно, невыносимо. мы это не слышим вот эти мысли мерзкие вокруг летают. мы так сказать, в силу того, что у нас сознание еще не развитое, такое грубоватое, а они же нет, у них это сложно. Когда это... в эпоху перемен появляется, да, когда все, ну, конечно, надо же, надо, чтобы эти перемены, они сами мы не можем же менять, у нас ничего да, получится. не получится, мы не сколько не меняем, у нас все это, так сказать, получается, хотим новое, получается, как всегда, да, да, и вот он приходил как раз, когда перемены нужны какие-то, вот сейчас, допустим, Блаватский его воплощался, там еще кто-то, и ученики воплощались, Семья Рерихов, это же космические учителя воплощались, Понимаете? И как раз вот самый такой ответственный момент. Сейчас момент мы переходим тоже тоже уже Да, обязательно. Здесь вот говорят, в России соберутся все великие подвижники разных эпох и времен. Везде, в России в первую очередь, в России в первую очередь, в России. Все святые воплощаться. И воплощаться будут с других планет. Почему? Потому что само человечество выйти из той ситуации, которую оно себе создало, не может. Вот почему сейчас дети индиго появляются, говорят о них. Дети, которые совершенно не слушают этих взрослых, у них нечему этих взрослых учиться. Потому что кроме мерзости они ничему научить не могут. Потому что старье вот это все, оно будет вымирать и довольно быстро. Почему? Потому что, во-первых, они будут друг друга уничтожать. Недавно сказано сейчас о современной медицине, это помощники магийщиков. Медицина будет уничтожать нет, всех, нет. понимаете. Система питания вот это, так сказать, будет уничтожать. Вот все эти фармакологии, все эти так называемые лекарственные, все это на уничтожение населения, но, но старого населения. Дело не в сроках здесь. Это мы не знаем, сколько тут. То есть все вот это будет уничтожаться. Они-то, те, которые являются ничем кармы, ну вот эта публика, все эти олигархи. Они думают, сейчас мы вот здесь вот вырежем всех ненужных. То есть бесполезных едоков. Они хотят только миллиард оставить. Миллиардов. Который будет их обслуживать. Этот миллиард. Ну а самих их там несколько тысяч. Во главе этих нескольких тысяч стоит вот 300 этих самых. Наиболее богатейших семей планеты. У которых все в лапу, Как говорится, схвачено. Значит, они оставить должны только миллиардов. А остальные 5,5 миллиардов, они должны уничтожить. А как уничтожить? Ну вот таким способом, понимаете. Разными способами. Это и терроризм, понимаешь, и войны какие-то. А главное, значит, вот они сейчас вот это психическое оружие создают для уничтожения как раз вот это в первую очередь. То есть психотронное оружие в разных вот этих видах как раз вот это для... Ну, заниматься там отстрелом. Войны устраивать им уже не разрешают, свыше уже все, ультиматум такой, никаких войн. Мелкие какие-то войны они еще могут устроить, то есть им лапы, как хотели бы устроить, а бы обрубили это дело. То есть высшая силы уже не разрешает войну устраивать. Они столько работают в тех пределах, которые им разрешают. Вот сейчас им разрешат, вроде бы, вот этот дух Антихриста, что значит дух Антихриста? Это дух коростолюбия. Дух, так сказать, грабежа, эгоизма. Дух, когда ты только все для себя. То есть вот это должно, формула, возьми как можно больше, отдай как можно меньше. Они по ней будут жить, и эту формулу, знаете, можно раздувать, раздувать. Дойти до того, что только себе все тащить и ничего не отдавать. Вот как раз они должны награбить максимально. И потом, как Христос сказал своими, он еще предупредил раньше, вот там один, сейчас, будет вот я себя сокрома, набью урожая много, все, сейчас я это, вот. Когда ты все соберешься, полно будет уже, чего награбил, понимаю, Теперь на многие века там будут жить. Ангел смерти говорит, так вот, мне Бог послал тут, что и забрать. Вот и готовят к этому. Сейчас как раз им дадут возможность вот грабануть в последний раз как следует. И все, об этом было не раз сказано. Но пока вот они будут грабить, а грабить их, грабить-то что они могут? Они другие планеты не могут ограбить. Они только свои будут грабить, и свое население. Вот на этом они должны себя показать. Поэтому все остальные должны что? Терпеть, пока они, так сказать, нажрутся. И пока но их не ликвидируют. Но они-то не насытные, но вот, вот не... для их страсти есть определенный предел. Понятно, да? Для них, для их страсти. Для них есть, так сказать, предел. До определенного времени им, так сказать, разрешат. Для того, им же нужно показать себя. Вот сатана себя показал, он решил уничтожить жизнь на планете. Его ликвидировали. То есть он сам себя, так сказать, таким образом ликвидировал. Теперь эти, нас решили тоже на планете. Сейчас, они глобальный кризис устроили, вот этот. Потом они еще, крайне проделают там. Но это уже, как говорится, они приходят к концу, уже себя здесь подводят. Они же задумали вообще, не только вот атомным оружием уже употребить, они не могут его. Почему? Потому что тогда им тоже конец придет, они хотят жить еще. Вот. Они, значит, таким образом хотят сделать, таким оружием воспользоваться, что все, вот, допустим, СПИД, это их разработка, они тут же от СПИДа у себя анти там разработаны. Потому что ни один вирус, который создается искусственно, не выпускается в производство, пока не будет, так сказать, ему анти-. Вот они, выпустив спид на планету, они принимают антиспид. Поэтому они сами заразиться не могут. Это все продумано. Поэтому все должны вокруг дохнуть, а они должны... Значит, горбануть, пусть там все дохнут, а мы сейчас поживем. Вот, понимаете? А на самом деле же никого не убьешь. Человек существует бессмертным. Сейчас вот все в тонкий мир ушли, допустим, и будут смотреть, как эти, что это на себе наготовили, эти друзья. То есть им же нужно себя показать, для того, чтобы их уничтожить, убрать, ликвидировать, им надо себя показать. То есть они как бы должны печать на себе поставить, для того, чтобы у сил света, они же не могут идти против закона кармы. Закон кармы стоит над всем, над всеми мирами, над всеми богами. Стоит, никакой Бог не может Сирин перепрыгнуть. Понятно, да? Они могут только смотреть. Вот когда кто чашу своей кармы наполнил, тогда можно его выпустить. А поэтому надо терпеть. Поэтому я сказал, притерь до конца, вот спасибо, то есть тот, кто не встанет на их сторону. Славяне Да. Но славяне, они эти, они не то, что, не то чтобы. Они чем характерны? Не тем, что они самые терпеливые. Есть народ тоже терпеливый, очень, другие народы. Понимаете? Дело не в этом. Дело не столько в этом, не столько в терпеливости, хотя это тоже качество высокое, да? А как раз в том, что славяне, они больше в них вот эта формула действует, отдай больше, возьми меньше, чем где-либо, чем у других народов. А это формула духа как раз. Дух там проявляет себя больше, где живут по этому принципу. Где человек живет по этому принципу. Можно, конечно, знать эту формулу, но по ней нишить. Не а можно знать и что-то делать. Так, ну ладно.